А может быть, Азербайджан действительно ведет справедливую войну, и Эрдоган абсолютно прав, поддерживая Азербайджан? Вы не допускаете, что и армянские историки, и мы с вами, можем просто ошибаться или как минимум чего-то не знать? А может быть, армянские историки попросту лгут, сознательно толкая свой народ на неправое дело? И может быть, самое страшное сегодня заключается не в том, что Франция и Америка не спешат на помощь Армении. «Может быть, самое страшное заключается в том, что наш народ ведет абсолютно бессмысленную войну и погибает в ней. Вы не задавали себе такой вопрос?» Пишет историк-исследователь с армянскими корнями Филипп Эказьянц, обращаясь к одной из его подписчиц в социальных сетях, задавший вопрос, почему армянам никто не помогает. Прежде чем задаваться вопросом, почему им никто не помогает, армянам необходимо понять, есть ли вообще у них близкие. Об этом написал украинский историк-исследователь и с армянскими корнями Филипп Эказьянц. По его словам, в реальном мире спешат на помощь, отдавая последнее и рискуя собственной жизнью только самые близкие люди. И прежде всего, это члены семьи, родня. А где же семья армян? Армянам в окружении древних декораций, увы, была отведена роль жертвы. Художники мира сего нарисовали им такое прошлое, в котором у армян почему-то вообще нет родни. Они сумели убедить армянское общество, что их соседи, все без исключения, абсолютно чужие для них. Армянам смогли внушить мысль о том, что прожив Бог о бок с ними сотни лет, они каким-то фантастическим образом умудрились сохранить чистоту крови, что для любого здравомыслящего человека абсурдно и, скорее, даже анекдотично. Армянам внушили мысль о том, что предки азербайджанцев и турок в далеком прошлом пришли в Малую Азию и на Кавказ из других мест, а предки армян якобы жили здесь всегда. Но как мы можем это утверждать, если не знаем, как звали наших прапра? Дедов всего лишь 250-300 лет назад. Нам даже неведомо, были ли они армянами. Так откуда же мы можем знать, чем они занимались тысячу лет назад, полторы тысячи, где они жили, откуда и куда ходили, и во что верили? Вопрошает историк Армянин. Эказьянц отмечает, что многие удивляются, почему все страны мира в единодушном порыве не ополчились на Турцию и Эрдогана, игнорируя то, что армянские историки считают часть территории Азербайджана якобы исконно армянскими землями. Когда армяне смогут принять себя и свое окружение такими, какие они есть на самом деле, тогда они перестанут снова и снова нырять во тьму фальшивой истории, из которой всегда течет вполне реальная человеческая кровь. И только тогда у армянского народа появится история.